Наша часа закончилась. Рано война пришла к нам в дом. Черное небо после метана, слезы и кровь кругом Мы же мечтаем, чтоб на планете не было грустных глаз Мы просто дети ваши, дети, молим спасите нас Мы просим вас, люди, мы кричим через грохот орудий Спасибо! Это Рвутся в полях снаряды и мины Забыли мы звук тишины Но мы же дети мечтаем о мире Мы не хотим войны Гибнут наши отцы, наши братья Может не станет и нас Проще стросы, я пусть будет мирным допас. Да, мы просим вас лючить, мы кричим через грохота. Хоть уже разучились дети, нам не до слез. Мы просим вас, люди, мы кричим через грохот орудий, Спасите в нас, защитите! Бытья выше помоги нам.